Незабываемые годы лекций, конспектов, зачетов и экзаменов, бессонных ночей самой яркой поры жизни человека для студентов выпуска 2018 года подходит к концу. Те, кто сумел с отличием пройти путь от первой сессии до защиты квалификационной работы, встретились в фактовом зале Института управления экономикой и финансов КФУ. В этот день полный трогательных моментов радости и грусти. Здесь собрались лучшие студенты всех институтов, факультетов и высших школ большой дружной семьи Казанского федерального университета. Время проведенное в университете они будут вспоминать с любовью и особенной гордостью. Для меня запоминающий момент это посвящение первого курсика, когда я поступал в 2012 году на бакалавриат. Вот это мероприятие, оно всегда останется в моем сердце. Тогда мы обещали, что будем каждый день, проходя рядом с население по сковородке, показывать ему пять и обещали, что подавать все сессии на «Отлично». Это поступление в университет, это была такая гордость, большое событие для меня, для моей семьи. 3 июля, здесь собралось 250 лучших выпускников, 25 из которых признаны лучшими в своем институте. Все эти годы Казанский федеральный университет был для вас универсальным площадком для организации ваших идей и замыслов. Образцом стремления к успеху и жизненным победам. Казанский университет заложил в сегодняшних выпускников добротный фундамент, но то, какой дом будет построен на этом фундаменте завтра, зависит только от них самих. Казанский федеральный университет дал мне не только какую-то теоретическую базу, а именно практику, потому что я учусь на телевидении, у нас есть множество студий и разных оборудований, где ты можешь реализовывать себя не только в учебной деятельности, но и реализовывать свои проекты. Я очень рада и благодарна университету именно за ту практическую базу, которую можно получить, в отличие, например, от других классических университетов. Я очень рад, что сегодня я закончил КФУ и ищу на отлично. Это не было просто, так это не было сложно. Но когда приехал сюда, я знаю, что занимался, ну, учеба занимался много. И, ну, благодаря Богу и благодаря э, моим ну, то, что я стараюсь, чтобы добиться В рамках мероприятия стоялся торжественное открытие года Толстого в Татарстане и Казанском федеральном университете. Участие в мероприятии принял министр образования и науки республики Татарстан Рафис Бурганов. 29 декабря 2016 года на ученом совете Казанского федерального университета было принято решение о том, что 2018 год будет назван годом Льва Толстого уже 21 сентября 2017 года президент Республики Татарстан Рустам Миниханов объявил 2018 год годом русского писателя Льва Толстого. Чья судьба тесно связана с казанью. Я сегодня хотел бы, чтобы мы этот дух Толстовский тоже в своих мероприятиях обязательно Увидели, возродили, почувствовали. Стоит отметить, что Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого КФУ является основным генератором мероприятий, посвященных данному событию. Диана Шилова, Льнард Влесьяров, Универньюз.